Добрый вечер, добрый вечер, дорогие друзья. Сегодня в такой, наверное, уже для всех привычный день, 14 февраля, день всех влюбленных, мы организовали нашу встречу, посвященную романтике в семье. Как пронести любовь, доверие и увлеченность друг другом через житейские бури и семейную рутину. Единого рецепта, конечно, не существует, но можно воспользоваться советами тех пар, которые уже нашли свой путь к счастью вдвоем, а также советами опытных специалистов, психологов и исследователей разных граней семейной жизни и человеческих взаимоотношений. И сегодня на нашей встрече как раз один из таких специалистов присутствует, семейный психолог Андрей Скатов. Он как раз и поможет нам немножко разобраться в том, что именно Нужно добавить, привнести в свой союз для того, чтобы он был крепким и очень-очень долгим. Ну, а для начала также хочу, в общем, представить, наверное, нашу видео гостью из отделения Калужского ЗАГС, которое также участвует в нашей конференции, но по видеозаписи. Сегодня наша организация, которая соединяет влюбленных священными узами брака, очень загружена работой, и поэтому присутствовать лично на конференции она не смогла, но подготовила для нас видео, которое, собственно говоря, будем мы с вами потихонечку смотреть и обсуждать все, что услышим от наших коллег из Управления записи актов гражданского состояния. А, ну, а я с удовольствием уже сейчас нам включу а, видео, и мы начнем просматривать а, потихонечку и обсуждать все, что с вами услышим. Ну что, всем видно видео? Друзья, вам видно мой экран? Да, да, все хорошо. Запускаю. Добрый день, уважаемые участники встречи! 14 февраля отмечается День Святого Валентина или День Всех Влюбленных. Наиболее популярен этот праздник среди молодежи. Не, не все однозначно относятся к традиции празднования этого дня. Мы безоговорочно празднуем 8 июля – День Семьи, Любви и Верности. Даже статистика органов ЗАГС подтверждает это. На государственную регистрацию заключения брака на 14 февраля подано 16 заявлений. А в прошлом году в эту дату зарегистрировано три брака. А 8 июля 2022 года, в День святых Петра и Февронии, был зарегистрирован 61 брак. На 8, на 8 июля этого же года уже подано 56 заявлений. Друзья, ну, в общем, вот такое начало я выбрала для а, того, чтобы м, немножечко включиться в нашу тему беседы. Вы, наверное, слышали, да, что специалисты ЗАГСа все-таки склоняются к тому, что более свойственный для нас день Петра и Февронии, день семьи, любви и верности. Безусловно, в России ему придается гораздо большее значение, но тем не менее, лично я, как ведущая этой встречи, хочу отметить, что все-таки... Любая дата, которая напоминает нам о том, что мы можем сделать приятное своей второй половине, конечно, совершенно не лишняя в нашей супружеской жизни. Ведь э, э, поддержать остроту чувств и взаимный интерес через 5, 10 и 20 лет э, брака гораздо сложнее, наверное, и, но это возможно. И вот такие маленькие приятности, они, конечно, наверняка будут только... Э, улучшать взаимоотношения и добавлять нам возможности провести еще одно чудесное мгновение вместе. Я надеюсь, что Андрей поддержит меня в моей мысли. Андрей, вам слово. Что вы думаете о том, чтобы праздновать или не праздновать такую дату? Может быть, насколько она действительно нужна или нам не нужна никакая дата, а только личное желание? Как вы считаете? Ну, у меня очень теплые воспоминания, наверное, со школы, когда в День всех влюбленных можно было написать какое-то поздравление, какое-то признание, сделать валентинку. То есть это, наверное, праздник не только для тех, кто уже себя связал отношениями, не только сформировал уже да, ячейку нашего общества, а те только, которые чувствуют какую-то влюбленность, ощущают симпатию и могут в этот праздник выразить ее, могут как-то сделать акцент, потому что это как бы такое окно возможностей для того, чтобы продемонстрировать свои чувства другому человеку. Но в этом плане, наверное, это, безусловно, ну, очень важно, очень значимо, что есть такая возможность. Но для тех, кто сформировал семью, еще один повод побыть создать какое-то какое-то такое условие, создать такую э, романтическую обстановку, и побыть вместе, прочувствовать этот момент, вспомнить, может быть, какие-то предыдущие празднования, вспомнить как раз, может быть, э, тот период, когда только все начиналось в плане отношений и чувств, это тоже весьма полезно. Uh -huh. а, скажите, Андрей, ну... А... А какие вот еще вы можете дать рекомендации о том, чтобы ну, не забывать делать приятности а, своей второй половине? Ведь «Валентинка» — это все здорово, но со временем мы взрослеем, и наши а, как бы, такие требования да, завышаются к тому, чтобы мы хотели получить. И, конечно, каждой женщине приятно получить цветы, духи, а, ну, конечно, комплименты. И что-то еще, может быть, более ценное, какие-то ювелирные украшения, я не знаю, какие-то билеты в театр или на выступление любимых исполнителей нашей юности, когда мы познакомились, для того, чтобы вечер стал еще более романтичным. А мужчинам, наверное, вкусный ужин уже будет за большую радость какой-то необычный, да, а не повседневные блюда. Вот, ну, и вот... Как вы считаете, какие еще могут быть советы для того, чтобы ну, как-то немножечко сделать этот, эти дни особенными эти празднования? Ну, по факту, конечно, я сторонник такого подхода, такого отношения, когда люди ну, постоянно и системно заботятся о себе, уделяют внимание не только в праздники, гендерные праздники там, 23, февраля, 8 марта, день всех влюбленных? праздники, которые связаны с религией, с духовностью человека, а они забывают и стараются постоянно, системно, так сказать, напоминать другому человеку о своих чувствах, потому что ну, мужчинам иногда кажется, что я уже как это в анекдоте, я один раз уже сказал, там, ЗАГС, что я тебя люблю, зачем мне еще раз поменять, если что-то изменится, я тебе скажу. И мужчины зачастую забывают, это самая большая ошибка, им кажется, что, ну как бы, ну все, все и так понятно, зачем. А вот умение выразить свои чувства для мужчины и в нужный момент да действительно создать обстановку, условия, создать праздник, атмосферу, еще раз напомнить про какие-то мечты и цели, к которым идет семья, потому что если брать семейную психологию, то один из очень важных параметров, как сохранить семью, как улучшить да, то качество жизни, отношения, любовь а, в семье и как это все умножить многократно, это когда в семье есть мечты и цели. Вот когда какой-то такой момент э, идет уже ощущение, что мы приближаемся к цели, мы идем к этой мечте, то, конечно, это повышает и романтические ощущения, романтические чувства. Еще раз подчеркивают, что это не просто, да, какой-то период был, да, конфетно-букетный период, какой-то период был такой вот яркой влюбленности, а потом все перешло в какую-то рутину, все перешло в какие-то обязанности, да, и все живут уже как бы ради какого-то долга, да, там, как выражение супружеского долга, ради там, соответственно, воспитание детей и хорошего для них будущего, что когда забывается, самое главное, что семья должна иметь общие цели, общие мечты в первую очередь, тогда эта семья, она максимально да, идет общим курсом и она сохраняется э, при разных кризисах, которые, к сожалению, происходят со многими семьями. Мы, опять же, можем это, к сожалению, по печальной статистике э, разводов, к сожалению, тоже видеть. Ну, то есть я совершенно согласна, да, что если каждый день похож на предыдущий, то э, любовь превращается в привычку, верно. И э, из отношений постепенно уходит, когда романтика, а, то остаются только обязательства. Ну, а такой союз, конечно, не приносит... Э, э, ну, какого то окрыления, да, каких-какие-то мечт, мечтать в таких отношениях в такой, в такой реальности, наверное, достаточно тяжело, тем более совместно. Но, конечно, хочется всем избежать врождения любви вот, в рутину а, и, и исчезание страсти и превращение ее в равнодушие. А, но Статистика. Давайте же немножко обратимся к статистике. Что мы имеем сегодня на самом деле? Об этом также нам расскажет наша гостья по видео из управления ЗАГС. Давайте ее послушаем. Так, одну секунду. В настоящее время демографический ориентир это многодетная семья ежегодное количество актов о заключении барака в диапазоне от шести с половиной до 9 тысяч исключением стал 2020 к видный год когда семьи создали 5487 пар возраст калужских невест в диапазоне от 15 до 82 лет Возраст женихов от 18 до 86 лет. Средний возраст невесты – 32 года, а жениха – 34. Расторжение брака ежегодно регистрирует около 5000 супругов. В прошлом году на 1000 браков приходилось 776 разводов. При этом 68% расторжений брака регистрируется в органах ЗАГС уже на основании вступившего в силу решения суда. Всероссийский Центр изучения общественного мнения в августе 2021 года провел среди россиян опрос, посвященный их отношению к разводам. Среди и более распространенных причин для развода россияне назвали бедность 33% взаимное непонимание 15 процентов неверность одного из партнеров 14 процентов бытовые проблемы 10 процентов а также несовместимость характеров и пьянство по 8 процентов более половины наших соотечественников 58 процентов убеждены что вопрос о том кому лучше оставлять детей после развода зависит от конкретных людей 22 процента считают что матери воспитывают лучше детей, чем отцы. 14% ответили, что ни мать, ни отец не могут хорошо воспитать ребенка в одиночку. И только 2% полагают, что отцы справляются с этой задачей лучше матерей. Аналогичный опрос в ЦИОМ проводил в 1990 году. Специалисты сделали вывод – что за этот период терпимость россиян к разводам выросла и выросла доля сограждан, считающих, что непреодолимых препятствий для развода нет. Друзья, надеюсь, вам хорошо было слышно. Я моему огромному стыду совершенно забыла представить вам нашу коллегу из управления ЗАГС, это Любовь Черепанова, начальник отдела правовой и организационной работы управления ЗАГС Калужской области. Огромное ей спасибо за то, что она такую а, точную и полную информацию дала нам а, для размышления. И если вы внимательно слушали, то наверняка обратили внимание на ужасающие цифры статистики расходов, то есть союзов семейных. И, конечно, эти цифры пугают. Более трех четвертей приходится на 1776 разводов, на тысячу бракосочетаний. Это, конечно, ужасная цифра, ну, прям больно слушать, но... Также Любовь Черепанова обратила внимание на то, какие именно причины разводов называют опрашиваемые граждане. И еще в завершении она подчеркнула, что сегодня тенденция к тому, чтобы не видеть непреодолимых причин для того, чтобы не развестись. Наверное... Вот именно это как раз сегодня настолько удручающий факт, что люди не пытаются искать причину для того, чтобы сохранить, но легко находят причины для того, чтобы разрушить. И, кстати, именно поэтому сегодня так хотелось говорить о том, как же помочь парам, с помощью вот как раз теплых чувств, романтических чувств искать положительные стороны их союза, да, находить их и пытаться выходить из кризисных ситуаций, о которых говорил наш спикер чуть раньше, да, что их много, но их нужно преодолевать. Собственно говоря, как раз о проблеме разводов я бы и хотела с Андреем сейчас поговорить. Скажите, Андрей... Вот эта статистика, да, она ведь уже на протяжении не одного десятилетия достаточно плачевная. Когда 15 лет назад мы с супругом подавали заявление в органах ЗАГСа, уже тогда, там, в 2000-х годах, в ЗАГСе, уже сомневались в том, что союз будет крепким заранее, и э, заявление нужно было подавать дважды. Один раз э, за 4 месяца до предполагаемой даты, и потом, если за 2 месяца вы не передумали, то тогда вы приходите, и уже за, э, основательное заявление заполняете, э, завершающее ваше, подтверждающее ваше желание стать э, семьей. Вот Что же, что же повлияет ведь наши древние традиции любого народа ведут к тому, что брак это ценность, которую нужно сохранять. И если обратиться к традициям разных народов, то как раз развод осуждается во всех национальных традициях. Вот как же так получается? Что, что изменилось после то есть, либо после распада союза так вот да сложность жизни ведь зачастую в статистике можно услышать и как уже сказала Любовь Черепанова что а, бедность да становится то есть неблагополучие финансовое становится причиной частой для разводов да, помимо то есть вот как вы считаете, что, что нам нужно, чего нам не хватает и что мы должны искать вместе, вдвоем, супруги для того, чтобы количество разводов и статистику улучшать и количество разводов снижать? Ну, на самом деле я по поводу формулировки про бедность добавил бы еще формулировку про экономическую грамотность и безграмотность, потому что у нас еще население, оно очень в печальном положении находится. В плане того, что люди набирают кредиты, необдуманно, например, да, берут какие-то финансовые обязательства и под гнетом вот этих вот проблем, под гнетом невозможности, так сказать, вовремя там, выплачивать или там, строить дальше мечты, цели, что они понимают, что там, на ближайшие пять лет им нужно то и больше там, выплачивать за машину, за какую-то там технику зачастую, которая не совсем даже актуальна, для них интересно, просто вот они для каких-то параметров, для какого-то, может быть, дополнительного внимания или какого-то непонятного, да, там, в кавычках, уважения от знакомых. Они что-то приобрели, а потом они не могут финансовые обязательства реализовать. Очень часто как раз вот, не просто бедность, когда людям там, ну, извиняюсь надежду не на что купить и питание достойное там, в магазине приобрести, а именно экономическая безграмотность, когда люди на себя вот огромное количество просто всяких финансовых обязательств, когда... Это зачастую выступает еще мотивом для не рождения второго третьего ребенка, например. Потому что я еще, как психолог пиратального центра, веду предобратное консультирование. Очень часто женщины они говорят, что вот мы как бы финансово не потянем, а когда начинаешь с ними разговаривать, понимаешь, что они просто не осознают до конца о своих возможностях, о тех социальной поддержке, о тех гарантиях от государства, о тех выплатах, которые они могут получить. Что они просто понимают, да, что они это услышали, что все это вот, огромное количество денег. А что это за деньги? Да, как эти деньги распределять, да, в плане, так сказать, уже воспитания развития малыша, у них понимания нет. Поэтому здесь неоднозначно все в плане как раз бедности. И еще очень важный фактор, который влияет, это эгоизм. Если говорить очень простыми словами, то, опять же, после развала Советского Союза нас стали формировать как бы в рыночной экономике в таких условиях, чтобы мы были потребителями. То есть мы должны больше потреблять, больше получать удовольствие, и как бы к этому все идет. то есть Это хорошо для экономики, но не хорошо для отношений. То есть когда мы много потребляем, когда мы много получаем удовольствия, нам хочется все больше и больше удовольствия, нам хочется новых удовольствий. Зачастую это является побуждением к тому, чтобы в какой-то момент, ну все, мне как бы надоело, я уже как бы пожил, как бы попробовал, мне можно двигаться дальше. Опять же, и современная культура. В плане сериалов, музыки, да, мы послушаем про отношения, да, там, к сожалению, все грустные печальные песни на радиостанциях популярных, я сейчас, к сожалению, ну, реже это слушаю, потому что, ну, в машине стараюсь там аудиокниги слушать, но какое-то время я включал радиостанции популярные, анализировал вообще, что, что за содержание, и в основном эти песни о том, как, как ты будешь жалеть, что я от тебя ушла, как тебе будет плохо, какая я лучшая, какая я самая избранная. Ну и, и мужчины, как бы вокалисты, так поп-исполнители поют о том же самом, да, о том, что вот там я буду идти дальше, да мне пофигу на тебя, ну и всякое такое, такая примитивная музыка, она же тоже а, во многом формирует отношения у молодежи, которая становится легковесным по отношению к каким-то серьезным узам, к продолжению люди, когда вот у них заканчивается период, такой вот влюбленности, когда иллюзии по отношению друг к друг другу начинают таять, и люди реально воспринимают друг друга, когда уже появляется быт, рутина, какие-то обязанности, они думают, ага, мне это не нужно, мне это не нравится, я хочу снова в эти, так сказать, свои первые яркие чувства, и они, к сожалению, перестают как бы, работать над отношениями и зачастую даже не пытаются как-то реанимировать, не пытаются как-то что-то сделать, чтобы сохранить эти отношения. Ну, вот, слушая вас, вспомнила сразу две фразы. По поводу бедности и финансовой грамотности мне в голову пришло «С милым рай в шилаше». То есть, получается, что сегодня рая в шилаше, конечно, нет. Но ведь не нужно буквально понимать эту пословицу, да? То есть, речь идет о каких-то простых радостях. И когда люди как раз-таки пытаются, да, я правильно вас поняла, пытаются что-то такое подражать другим, окружающим, тянуться к тому, что, возможно, им лично как раз не нужно для счастья, они как раз и попадают вот, вот, вот, вот в эту бедность, вернее, они чувствуют себя бедными, да? не достигнув каких-то неправильных, возможно, ненужных им целей, правильно? На что они не достигли, достигли да. счастливого брака, для счастливого союза их. Вот И еще я вспомнила, сейчас, секунду, пока говорила, а, а, а рай, в шалаше забыла вторую фразу о молодежи. так, Нет, не вспомню. Но опять-таки да, обращаю внимание, что действительно сегодня ценности нам транслируемые в СМИ, конечно, совершенно иные и а музыки, вы совершенно правильно сказали, и сериалы многочисленные, да, то есть уже не показывают так много счастливых семей, как это было раньше, да, и какой-то чистой любви. Да просто любая реклама, там всегда один либо два ребенка, вот максимум два ребенка. Если показано, как показывают какой-то фильм, где там многодетная семья, обязательно какое-то там будет сумасшествие, как один дома, когда они ребенка потеряли, например. То есть вообще в целом не просто да, как бы вот про семейные отношения, про крепкую семью. Тут еще вопрос опять же демографии, потому что я еще как сотрудник Пенадалиева центра, я понимаю, что счастье действительно во многом оно определяется. Не просто там наличием одного-двух ребенка, а то, что сказала тоже наша уважаемая коллега, сотрудница ЗАГС, это акцент на многодетную семью, потому что, что действительно... Да, это не выдумка про там, пропаганду, демографию и так далее, ни в коем случае это не об этом, просто действительно я из своей практики вижу, что, например, в подростковом возрасте дети меньше сталкиваются с проблемами, с различными кризисами, которые живут не одни с комплексом принца и принцессы, что они воспитываются, а когда у них есть братья и сестры, когда есть взаимодействие, то есть они лучше, они более подготовлены к взрослой жизни. То же самое и для семьи, это важно, потому что какие-то невзгоды и проблемы, когда они акцентируются, там, например, на одного ребенка, гораздо сложнее этот кризис пережить, а когда идет распределение внимания, и люди видят, для чего они проходят все эти испытания, когда они видят перед собой... Ну, своих детей, свои, плоды своей любви и романтики, по сути, для них тогда есть больше смыслов преодолевать вот эти кризисы, переступать где-то через эгоизм и идти уже к стремлению стать лучше для своего родного и близкого человека и сохранить семью, поработать над отношением, потому что это труд. Это не просто так, что вот там появилась симпатия, появились общие интересы, потом сформировалась общая жизнь, быть, какие-то экономические обязательства наступили, там семья, дети и все. Нет, это не просто по накатанной куда-то идет. Это идет а, уже человеческий труд, который требует внимания, как к романтике, как пониманию проблемы сложности, которые возникают, как умению и навыкам коммуникации, умению понимать и слышать родного и близкого человека, как нежелание, чтобы человек соответствовал тем иллюзиям, которые изначально сформировались, по отношению друг к другу в начале как раз когда конфетный букетный период, а пониманию какой реальный человек и принятие человека его реально, но желание чтобы он был лучше в первую очередь для себя, ну и для семьи в целом, это очень сложная работа, но это очень важный труд и тогда действительно такая семья она идет далеко, она идет долго, она становится сильной, это идет полная взаимоподдержка и мечты и цели у этой семьи они реализуются Спасибо большое. Да, действительно, я, я прям вот от и до с вами согласна. Вы знаете, так вышло, что лично я была одним ребенком в семье. То есть, как раз, вот этот, как вы говорите, да, нарциссизм и такое отношение ко всему, достаточно, наверное, ну, неправильное все-таки, да, когда ты считаешь, что мир крутится вокруг тебя. Вот. И плюс ко всему, как раз моя семья в определенный момент моего уже взрослого детства распалась, то есть мои родители разошлись, и себя ребенком я в этот период хорошо помню. То есть, возможно, если бы как раз у меня кто-то был рядом, мне было бы легче перенести, я имею в виду брат, сестра. А, то есть в плане того, что ребенок не должен быть один, пожалуй, я с вами соглашусь. Плюс ко всему, являясь многодетной мамой, я поддержу вас еще и в том вопросе, что а, ну, где один, там и два. Да? То есть а, мы не стали беднее, наша семья не стала беднее, мы не стали с мужем более ограничены финансово, когда появился следующий ребенок. Это однозначно, об этом даже не нужно говорить. Сейчас, одну секунду, друзья. Так, прошу вот выключить звук. Угу. Стоп, не получается. Одну секунду. Угу. Вот так. И, в общем, хочу продолжить свою мысль, что, являюсь многодетным родителем, сегодня, я думаю, и мой супруг также не чувствуют того, что он сильно из-за детей ограничен в своих каких-то финансовых пожеланиях, нет, то есть вот ровно столько, сколько мы смогли заработать, да, на, на, ну, то есть, довольствоваться не, не из-за детей там меньшим, а мы, мы, мы зарабатываем, как говорят, да, Господь вот дает детей, Господь дает и на детей. То есть для этого не нужно быть верующим человеком, это смысл в том, что ты привыкаешь э, трудиться больше, а ты привыкаешь делиться, ты привыкаешь, э, ну, я не знаю, готовить больше, то есть как раз э, в плане, ограничения финансовых каких-то вопросов, я не думаю, что иметь одного ребенка, это финансово выгодно, а двоих невыгодно. И думаю, что со мной согласятся многие другие многодетные мамы, которые это уже опробовали да, в своей семье. Даже можно экономить наоборот. Вот, а если говорить, угу, так, кажется, сейчас одну секунду. Угу. Если говорить о том, что после распада Союза да, у нас вот изменились ценности, я хочу вернуться к этому немного и попробовать подумать, а что еще, кроме... Вот экономических вопросов повлияло на нас. Может быть, на нас повлияло то, что а, свой, ну, то есть свой пример, да, говорят, родители должны воспитывать своим примером. То есть количество, а, как нас нарастающий помп, да, количество разводов становится больше, и за счет этого их становится еще больше впоследствии. То есть вот вы как считаете? А, нам нужно остановиться, да, задуматься, и прежде чем разрушить, да, думать о том, какой пример мы подаем своим детям. Они также будут легко относиться к расторжению брака, к тому, что не нужно сохранять. То есть, вот, Считаете ли вы так, Андрей, как семейный психолог, какие вы рекомендации даете, когда к вам приходят женщины или мужчины и говорят, что они устали и хотят разойтись, но они при этом являются родителями? Что вы им советуете? Ну, на самом деле я сторонник того, что в первую очередь самое лучшее, Работа психологическая, она профилактическая, когда еще, может быть, в школьный период детям рассказывают да, про основу психологии, в том числе и про семейную психологию, когда у них есть понимание, как это устроено. И, безусловно, я с вами согласен по поводу того, что воспитание детей идет своим примером, не тем, что мы им рассказываем, а то, как мы действуем, как мы себя ведем. Просто иногда, действительно, к сожалению, не во всех ситуациях возможно все починить и исправить потому что иногда заведомо люди начали выстраивать изначально отношения при таких условиях, при таких настолько противоречивых, да, характерологических личностных особенностях, что когда у них заканчивается этот первичный запал, который полностью завязан на эмоциях, на влюбленности, на иллюзиях, им очень сложно выстроить, потому что у них совершенно разные интересы, они смотрят совершенно разные стороны, у них разное воспитание, разная культура, может быть, даже разный интеллектуальный уровень. И тогда такую, такую ситуацию очень сложно выровнять. Поэтому, к сожалению, сто процентов да, нельзя сказать, что можно всем помочь и все исправить. И опять же, работа семейного психолога ⁇ это не только полностью, да, попытка, да, сформировать какой-то путь, какой-то, какой-то этап решения, да, тех проблем, которые накопились, но иногда это и помощь в том, чтобы максимально без потерь пройти этот тяжелый период расставания, и, ну, и сделать выводы, и понять свои ошибки, чтобы в дальнейшем уже не повторять, не наступать на те же грабли, как иногда в некоторых случаях там люди там по пять раз как бы разводится по пять раз, снова как бы регистрируют Такие же ситуации тоже происходят, когда люди постоянно повторяют свои ошибки, тем они еще больше, да, дополняют эту печальную статистику, про которую мы в самом начале говорили. Поэтому здесь очень важно на начальном этапе, на самом деле, в начале отношений задуматься, да, Помимо вот этого влечения, помимо эмоциональности, помимо влюбленности, что еще общего? Потому что действительно в идеале, когда взрослые люди становятся и друзьями, и единомышленниками, у них есть цели, ради которых они идут вперед, у них есть мечты, у них есть дети, да. И как раз вот я еще хочу тоже добавить, как многодетный отец, мы сейчас четвертого ждем, что еще больше начинаешь ценить эти моменты. Когда у тебя удается свободное время, чтобы побыть с родным и близким человеком, это еще становится еще больше ценностью, чем когда, например, там люди там, сидят днями вместе. Конечно, они просто могут друг другу даже надоеть. Там, да, там, сериалы смотрят, там на кровати валяются и так далее. Да. А когда вот уже просто ты нашел время, хотя бы часок, дети уснули, ты находишься с родным и близким человеком. Вот это же тоже романтика. Вот это же тоже радость, что в этот момент вы можете спокойно посидеть, что-то вспомнить, о чем-то помечтать поставить какие-то цели, да, сделать какой-то неожиданный подарок приятный, мы опять же возвращаемся, тоже к очень важной части, про которую вы рассказали, что действительно нужно об этом не забывать и радовать друг другу. И тогда действительно мы будем понимать, ради чего нам все невзгоды, которые, к сожалению, в какой-то момент кризиса действительно наступают, ради чего мы постараемся и не будем э, вязнуть в этих разборках, как это называется еще в семейной психологии, дележка власти, потому что иногда люди пытаются как бы, определить, а кто там более главное несознательно, не, не кто-то пытается кого-то подавить, а бессознательно, даже в какой-то момент может измениться. Например, там жена повышение получила стала начальницей, ей нужно выработать у себя качество более властное, да, доминирующие. она это начинает домой переносить, муж удивляется, у него тоже вроде, как сказать, там немаленькая должность, начинается конфликт. Такие ситуации, например, тоже зачастую являются причиной, когда люди приходят а, ко мне на семейную консультацию, и они начинают вот, выяснять отношения, что вот да, я там, теперь с повышением, я же больше зарабатываю, поэтому я хочу, чтобы он вот, тоже теперь мне там подчинялся. Ну Не напрямую, конечно, так говорится, но это чувствуется да, между строк, от человека, поэтому там ситуация очень много. Да, действительно, я сталкивалась в своей жизни с парами, когда на почве как раз-таки заработка происходит конфликт и пары рушатся. Это очень плачевно, но здорово, когда они находят возможность и желание прийти к специалистам, психологам за советом, как сохранить брак. Это очень важно. Хуже, когда Люди не пытаются сохранять, а видят лишь недостатки. Собственно, когда мы влюбляемся в кого-то, то кажется, что наш избранник само совершенство, ведь так он представляется в наших глазах самым самым притягательным, умным и веселым. А дальше, если чувство взаимные отношения, развиваются нарастающей, да? мы стремимся слиться, мы забываем о границах и игнорируем точки несовпадения. Но проходит время и фокус меняется. Расхождения во вкусах и взглядах становятся более заметными, острыми. А то, что казалось ну, милой причудой, оно начинает нас раздражать. Так? И вот тут как раз, я думаю, многие совершают ошибку, принимая вот это своеобразие партнера за признак его чуждости нам. Собственно говоря... Со вздохом да, люди отправляются на поиски как раз чего-то нового, нового партнера, нового возлюбленного, другого подходящего варианта. Но и с другим партнером может происходить все точно так же, если мы не посмотрим по-другому на ситуацию. А, кстати, в самом начале я говорила о том, что для сохранения тесных уз брака стоит прислушиваться и к тем, кто уже получил опыт в ходе жизнедеятельности своей семьи положительный и к специалистам. Такими специалистами являются и исследователи да, отношений, и вот... Группа психологов как раз изучала по порядка 500 пар на совместимость и в ходе исследований не обнаружили никаких особенных комбинаций личностных черт, которые определяли бы долговечность союза. За одним исключением это способность поддерживать позитивные иллюзии. Мне очень понравилось даже это словосочетание позитивные иллюзии, да, мужчины и женщины, которые по прошествии первых лет совместной жизни продолжали считать, что их партнер идеально им подходит, и они не только оставались вместе, да, до старости, но они и были довольны друг другом. То есть это ну, вот это вот сочетание позитивной иллюзии, оно о многом говорит. Спустя годы мы все не молодеем, мы меняемся. Кто-то становится там, седым и морщинистым, кто-то становится толстым и лысым. Мы все меняемся, и, но, но при этом можно сохранить и любовь, и романтику, которая как раз является сегодняшней темой. Мы большое внимание уделили расторжению брака, потому что это действительно э, очень большая часть сегодняшней реальности. Но давайте вернемся к романтике и э, поговорим о том, э, все-таки, что же за позитивные иллюзии помогают нам, как, что это такое, да, Андрей, подскажите нашим слушателям, э, как видеть свою вторую половину спустя годы, э, что, как работать с тобой в первую очередь, для того, чтобы вот эти позитивные иллюзии у нас сождались, сохранялись, оставались, и мы бы могли обращаться назад к тому, каким наш возлюбленный, друзья, отмечайте, я такая думаю, я смотрю картинки, все картинки выложат, думаю, этот наш, я уже его узнала, выключаем звук нашей участницы, меня хорошо слышно? Ну что, продолжаем, да, Андрей, пожалуйста, расскажите о позитивных иллюзиях, которые мы сами должны в себе поддерживать для того, чтобы сохранять романтические отношения в браке. Ну, вообще, позитивные иллюзии – это основа здоровой психики человека, потому что, если мы будем воспринимать реальность, вот прямо реально-реально, со всей печальной статистикой, ну, с разными условиями, там, и возможностью каких-то неприятных событий, со здоровьем, там, с ДТП, с чем угодно, то нам будет тяжело жить, и безусловно у нас есть немножко иллюзорное восприятие реальности. Когда это в адекватном количестве, то человеку живется легче, то есть он не страдает депрессивными состояниями, тревожными, он находится в таком э, ну, оптимистичном состоянии. По когда иллюзии уже становятся патологическими, то есть человек вообще полностью отдаляется от реальности и не видит как бы реальные проявления человека, а видит только свой образ, каким бы он хотел быть, тогда, к сожалению, мы не говорим о чем-то хорошем, что вызывается эти иллюзии. Поэтому иллюзии действительно можно классифицировать как на позитивные, так, к сожалению, на те, которые и вредоносны да, для человека. Но про позитивные люди действительно хочется добавить, что это и оптимизм, это и мечты, потому что, безусловно, мечты, в отличие от цели, это то, что пока сложно представить исполнимым в нашей реальности, в наших возможностях. Но когда люди поддерживают это, когда люди относятся к своему будущему, к своей жизни, с возможностью что-то произойдет чудесное, необычное, какое нибудь там повышение или какая то там неожиданное приобретение, что-либо еще, и просто радость да, от какого-то события, которое неожиданно с нами происходит, это дает нашей жизни больше надежды, больше радости, больше какого-то света, который нас движет вперед. То же самое и по отношению к друг другу. Безусловно, очень важно э, стараться видеть человека таким, как он есть, но и сохранять то ощущение те возможности, да, которые в будущем можно достигнуть совместно, какие вещи можно преодолеть себе, проработать. Поэтому вот эти позитивные иллюзии – это действительно очень важ, важный, один, можно сказать, даже из важнейших ингредиентов, которые позволяют в формировании отношений и в их развитии сохранить вот эту вот легкость и стремление к лучшему. Поэтому, безусловно, тут вот что-либо еще добавить, наверное, сложно. Спасибо большое. Да, действительно, позитивные иллюзии это, наверное, очень полезная штука, то есть в моем понимании, ну, не будучи специалистом в психологии, я могу лишь предположить, что для меня позитивные иллюзии это и воспоминания в том числе, да, то есть э, э, какая-то... Просматривая фотографии старые, можно вспоминать о том, какими мы были, как, как, как мы встретили друг друга и что нас подтолкнуло друг к другу. Да? И сегодня в том человеке, который находится рядом с нами, мы можем видеть то, что было, но, конечно, это труд с двух сторон. И все-таки для того, чтобы все получилось, и вторая половина должна прикладывать усилия, это ведь не в одностороннем порядке все случается, как вы уже правильно сказали, если у одного полностью иллюзорное восприятие реальности, то заканчивается все это плачевно, поэтому мы должны, во-первых, друг друга видеть в позитивном свете оба, и во-вторых, пытаться все-таки делать нашу совместную жизнь приятной и романтичной также вместе. Кстати говоря, я... Обратила внимание, что готовясь к сегодняшней встрече читала о романтике, о, о том, как же ее продлевают, какие советы дают э, специалисты. И очень много статей попалось о том, что все-таки нужно совместно э, придумывать что-то, что-то вносить новое в жизнь. И, э, Каждый паре близко, близко что-то разное совершенно. Для кого-то как раз лежание на диване перед телеком – это редкость, и это будет как раз чем-то таким особенным. А для кого-то это поход с палаткой, а для кого-то это… Я не знаю какой-то концерт, как я уже говорила в начале, да, с какой-то музыкой, которая обоим принесет удовольствие и напомнит счастливым, станет еще одним счастливым мгновением и напомнит счастливым мгновением прошлого. В общем и целом, наверное, романтика очень важна и не просто очень важна, а необходима каждой паре для того, чтобы продлить Взаимное понимание, взаимные чувства для того, чтобы поддерживать меня, Андрей, для чего нам еще нужна романтика, что еще она нам подарит? Ну, Романтика подарит нам яркие впечатления, новые, наверное, фотографии, новые яркие воспоминания, которые, как вы мудро сказали, потом будут нам создавать позитивные воспоминания, позитивные какие-то вот моменты. Мы, опять же, наши воспоминания немножко иллюзорно воспринимаем, тоже очень правильно, наверное, определение позитивных иллюзий, потому что мы воспринимаем ситуацию не так, как она была, а мы ее как-то дорисовываем, доконструируем, наша психика при моменте да, таких вот воспоминаний, безусловно, добавляет ну, опять же, при условиях, что мы стремимся к этому, что мы видим больше Позитив. позитива, чем негатива, это mm -hmm. тоже очень важное условие, потому что тот, кто видит негатив, вспомнит, что плохое происходило там за кадром, так сказать. Это тоже очень важно а, в себе воспитывать, потому что изначально зачастую у многих психика устроена так, что подмечает больше плохого. И умение выделить и увидеть то хорошее, что происходит, это тоже психологический труд. Это тоже определенный вызов, к которому даже должны стремиться. Потому что если мы будем воспринимать информационную среду и, опять же, то, что я уже сегодня говорил, и про музыку, и про сериалы... И это по большей части, к сожалению, несет не позитивные иллюзии, а какая-то, ну, к сожалению, а вот разрушает, да? Да, не особо хорошая картинка формируется, поэтому это безусловно труд. И вот эти вот романтические моменты – это как раз то ощущение, что мы живем не ради того, чтобы выживать, мы живем не ради того, чтобы там помучиться какой-то период и достигнуть какого-то благосостояния. Тут очень хороший фильм вспоминается «Клик с пультом по жизни», когда человек перематывал свою жизнь вперед-вперед и в итоге перемотал до самой старости. Что мы, а мы зачастую тоже живем, что вот там доживем до отпуска – будет жизнь там. Да? Доживем там до покупки, до повышения, до рождения, до того, как дети там в сад пойдут, до того, как дети в школу пойдут, до того, как дети школу закончат, до того, как дети там поженятся и так далее. И так вся жизнь пролетает, она уже умеет наслаждаться моментом. И вот эта вот романтика, она как раз и возвращается в реальность в настоящий момент, то есть я не живу и не думаю, там, быстрее бы выходные наступили, и тогда жизнь начнется. Я думаю, что вот вечером во вторник вполне можем там, сходить за тортиком тем же самым, да? поставить свечки, включить какие-нибудь красивые гирлянды, и просто посидеть, попить чай, подумать, перестать фотографии, подумать о том, что хорошее ждет нас впереди, что хорошее мы уже достигли. Периодически это тоже важно делать, потому что если этим не заниматься, может возникнуть ощущение что и происходило, и происходит что-то не очень хорошее. Нам нужно свою психику, наше внимание направлять на те хорошие вещи, которые происходили, происходят, и самое важное, будут происходить. Вот для этого нам нужна романтика. Спасибо большое, Андрей. Ну что же, мы потихонечку уже приближаемся к завершению нашей беседы. И я хочу снова обратиться к нашей коллеге из ЗАГСа, которая немного расскажет о том, что ведь поддержку семьи, ее целостности, создание брака – долговечности брака оказывает и наше государство, в том числе стремится, как уже сказали мы с вами неоднократно, курс на многодетную семью, да, и поэтому для того, чтобы таких семей было больше, чтобы союзы были более крепкими и было желание в этих союзах рождать детей, также проводятся некоторые программы, и органами ЗАГС, в том числе, совместно с другими организациями. И сейчас я предлагаю вам а, посмотреть еще одно видео от нашей гости Он из ЗАГСа. Так, одну секунду. Что-то я не то нажимаю. Угу. Так, видно вам, друзья? в настоящее время демографическое упрощение поэтому... это угу. государственная регистрация актов гражданского состояния является основной функцией органов ЗАГС но следует отметить что участие в социально значимых мероприятиях направленных на укрепление института семьи на поддержку, на поддержку материнства и отцовства занимает значительное место в деятельности органов ЗАГС Калужской области в 22 году в рамках нацпроекта «Демография» совместно с региональным министерством здравоохранения реализован пилотный проект «Репродуктивное здоровье». Молодоженам в возрасте до 35 лет выдано 150 сертификатов, позволяющих пройти бесплатное комплексное обследование репродуктивного здоровья. При поддержке Калужского театра юного зрителя органы ЗАГС Калужской области участвовали в реализации нацпроекта «Культура» вручая при регистрации заключения брака и установления отцовства первый подарок семье – билеты на театральное представление. Впервые совместно с Советом благодетных матерей Калужской области был организован и проведен семейный фестиваль «Ромашка», посвященный Дню семьи, любви и верности. Международный день семьи 15 мая состоялось мероприятие Парк-отель «Гончаров», на котором поздравили с праздником 15 многодетных семей Калужской области, отмечающих 15 лет со дня рождения семьи. В 2022 году стартовала акция для многодетных семей Калужской области «Многодетная семья. Будущее России». При рождении третьего ребенка семье вручается поздравление. Акция организована Управлением ЗАГС Калужской области и Региональным отделением Союза женщин России при поддержке Министерства труда и социальной защиты Калужской области. Органы ЗАГС выбрали для себя позицию поддержки семьи и традиционных ценностей. Очень много мероприятий проводится в честь юбиляра супружеской жизни новорожденных и их счастливых родителей. Понимая, что пропаганда семейных ценностей должна начинаться в общеобразовательных учреждениях, сотрудниками органов ЗАГС совместно с органами образования проводятся лекции и беседы для молодежной аудитории. Все эти мероприятия, как кусочки единой мозаики, способствуют повышению уровня восприятия семьи, учат людей ответственности и заботе по отношению к своим близким. Благодарю за внимание. Друзья, надеюсь, хорошо была слышна любовь. А, да, действительно, многие знакомые пишут в своих чатах, в своих, на своих страничках о каких-то таких моментах, да, там, а вот нас поощрили, а вот нам там вручили, и людям это приятно, а другие это видят и читают. Действительно, вот, этот, вот эта мозаика она постепенно складывается из разных совершенно вещей. Конечно, главными частями этой крупной мозаики являемся мы с вами, да, как создатели семьи и брака. Вот этот, вот этот союз, он зависит от нас. Но вокруг нас огромное количество людей, которые готовы нас поддержать. Это не только близкие, но и государственные органы, и специалисты. И к огромному счастью, мы с вами не одни. Мы всегда можем прийти за советом к огромному количеству людей. И такие люди, как Андрей, готовы принять вас... И подсказать, и дать совет. Спасибо. Тем более, как Андрей уже сказал, он сам многодетный папа, и наверняка его личный опыт также в большой мере, не только познание именно научное, но и личный опыт, позволяет ему с высоты уже пройденного хорошие, качественные, квалифицированные советы тем, кто в них нуждается. Андрей, приближаясь к завершению, ну, что бы вы хотели сказать самое такое, наверное, важное и емкое какой-то совет, пожелание нашим зрителям. Ну, самый главный совет, самое главное пожелание, которое бы хотелось сказать всем нашим зрителям, которые в прямой трансляции нас смотрят, и которые будут потом смотреть нас уже. В записи это не забывать, уделять время друг другу, не забывать друг от друге, планировать отдых, планировать романтические какие-то путешествия, встречи, покупать билеты в театр, в кино, иногда просто дурачиться, стараться не загружать свою психику какими-то бытовыми стратегическими задачами, а просто наслаждаться моментом, находить для этого время, Ну, а так, конечно, очень важно, чтобы люди стремились к лучшему и развивались, действительно чувствуется поддержка. Я сам буквально там четыре месяца тому назад был приятно удивлен, когда вот у моих родителей 50 лет совместной жизни исполнилось, и тоже ЗАГС выделил там определенную сумму. Я считаю, это большое достижение, это большой пример, поэтому мы должны быть друг другу примером и стараться на всех уровнях и на уровне психологического восприятия на уровне культуры, на уровне воспитания каких-то ценностей у молодежи, формировать правильные отношения, писать хорошие песни, снимать хорошие фильмы. А сделать больше многоместных машин. Я вот, например, в ситуации, когда очень ограниченный парк автомобилей, которые там семиместные, например, потому что пятиместные уже не вылезаем, то же самое, чтобы была возможность поддержки и в дальнейшем, то есть сейчас основной акцент это три ребенка, да. действительно очень много поддержки уже получили, но хочется, чтобы четвертый пятый тоже поощрялся, потому что многодетная семья она может идти дальше. Это тоже важно, опять же, при возможности, при здоровье родителей. Я как сотрудник перинатального центра, я Опять же, знаю, как реализуется программа, про которую сотрудница, наша уважаемая коллега Закса говорила, про здоровое поколение, которое действительно может пройти комплексное обследование не только женщины, потому что, опять же, был такой момент, уже с коллегами обсуждали, есть женские консультации, то есть женское здоровье, оно... Имеет возможность да, на разных уровнях пройти обследование, но и мужское здоровье тоже требует внимания, потому что мужчины, к сожалению, забывают о своем здоровье, как о физическом, так и о психологическом, поэтому это все, к сожалению, тоже может пагубно влиять на возможность на развитие семьи. Поэтому любите друг друга, заботьтесь друг о друге, не забывайте о здоровье как физическом, так и психическом, и тогда... Все у вас будет в жизни хорошо, и старайтесь уделять друг другу больше времени, находите на это возможность. Самая главная рекомендация вот на данный момент, исходя из того, что мы с вами сегодня обсудили. Ну что же, дорогие друзья, и в продолжение замечательных слов э, хочу сказать, что радуйте друг друга обычными мелочами, просто обнимите друг друга. Просто поцелуйте в щеку, это так приятно. Это, это тепло, которое мы можем подарить друг другу, оно тоже а, приносит нам позитивные эмоции, меняет наш, настоящее в лучшую сторону прямо сейчас. Поэтому, друзья, заботьтесь друг о друге, как сказал уже Андрей, не забывайте о романтике, она необходима. И для каждого из нас а, слово романтика значит совершенно разные вещи, но вы помните о ней, а, не оставляйте ее в стороне используйте романтические какие-то моменты в своей жизни обязательно. Будьте счастливы, будьте вместе, дарите правильное воспитание своим детям, показывайте, что нужно любить друг друга, заботиться друг о друге, жалеть друг друга, поддерживать друг друга. И тогда, когда ваши дети будут строить свою семью, вот все это увидите в их счастливом союзе. Друзья... Романтического вам вечера всем сегодняшнего. До скорых встреч на проекте «Интересно о важном» в следующем месяце. Мы с вами в преддверии Дня смеха будем говорить о том, как важен смех и как же можно здорово повеселиться в Калуге. Друзья, всего доброго. Отключаю нашу запись. Счастливо.